Подобрал топ-10 упражнений для совершенствования техники конькового стиля. Первое. Без палок коньковым ходом. Руки работают как будто с палками. На разных участках на равнине подъема отрабатываем без палок на спусках, в стойке спуска без махов руками и с махами руками. Палки на плечах. Упражнение номер два парящий орел. Или за спиной палки. Стабилизация туловища, чтобы не качали плечами в стороны. Упражнение 3. С одной палкой попеременно меняем наравнение и пологих подъемах. Четвертое. Попеременная работа с палками. Коньковый ход. Отрабатываем движение наравнение и в подъемчике. И можно по всей трассе ходить. Пятое упражнение будет полуконьковый ход. Полуконьковый ход в лыжне и без лыжни. Можно три толчка правой. Три толчка левой или пять толчков правой, пять толчков левой. Используя эти упражнения, подходим к тому, чтобы попробовать прыжковый ход или его называют боттифляй с палками и без палок для координации движений и отработки момента отталкивания и уже некоторые важные моменты из палок на одной лыже Седьмое попеременно то на одной, то на другой с отталкиванием палками. В лыжне и без лыжни. Два толчка руками на одной ноге, на другой. И с поворотами по трассе. Правую в левую сторону с небольшим подпрыгиванием на опорной ноге повторяем работу весь палок на правильный акцент работы рук и также еще показываем с другим участником парящий орел к слалам на равнинном участке или пологий спуск. Отработка поворотов, не теряя скорости. Девятое. Короткие спринтерские ускорения. Отработка старта и также финиша. Также применяем игру в догонялки Здесь с поворотами. Лыжный спорт – это волнующий вызов, своеобразный персональный вызов каждому, независимо от того, каковы его природные способности. Это нечто увлекательное. Успех же – это награда не только за физические данные, но и за сообразительность, хорошо продуманную тактику, настойчивость и упорство, проявленные во время состязаний. Основное заключается в следующем. Тренировка не должна быть изнурительной. При выполнении любых планов необходимо учитывать физические данные и образ жизни каждого спортсмена. Интенсивность и продолжительность тренировок должны нарастать постепенно. Нельзя всесторонне подготовиться в короткий срок. Помните, что достижение физической подготовленности нельзя форсировать. Старая пословица: "Тише едешь, дальше будет". Будешь выражает мудрую истину. Тактика имеет большое значение и почти неограниченные возможности в лыжном спорте. Самым ценным качеством спортсмена, кроме степени его тренированности, можно считать трезвый и расчетливый ум в соединении с мужеством и уверенностью. Кроме всего этого, он должен иметь волю к победе. Успех приходит тогда, когда все эти качества сливаются воедино. И спортсмен способен усилим воли заставить служить усталое тело. Каждый участник соревнований имеет желание победить, но не все обладают волей к победе. Воспитать волю к победе можно лишь пройдя тяжелую школу побед в соревнованиях между равными. Легкого пути к закаливанию воли нет. Лучшим решением можно, можно считаться такой план. Вначале э, спортсмен выступает в соревнованиях со скромными соперниками и по мере возрастания его мастерства в результате регулярных тренировок он соревнуется со все более сильными соперниками. Тренировка основывается главным образом на вере. Спортсмен должен верить в ее эффективность. Он должен верить, что в результате тренировки его результаты станут лучше и будут улучшаться все время, пока он будет тренироваться и ставить перед собой прогрессивно возрастающие требования. Он должен быть фанатиком и энтузиастом, чтобы получить от упорной работы удовольствие. Надеюсь, вам понравилась подборка. Если это так, жду лайки или дизлайки. С вами был Виктор Девягин. Всем спасибо.